Всем привет, ребят, с вами я, второй канал Вовы, и ставьте лайки, подписки, будет весело, будет круто на канале, каминь, погнали. Жили. Там... Ну, то есть на красном треугольнике, да? Да, в, в этих развалинах, там было без оружия и, и одному опасно а, -а, а, и, и, и что это... там вообще, там, это творится? Там, типа, притонное место такое было. Можешь поснимать видео? То есть расскажешь тебе это, об этом Я Я своим людям там не был ни разу. Меня там работали, когда он еще был э, заводом. А, то есть э, работали там, это всякие там экскурсии были, там, там да? Нет, я, я не знаю, насчет экскурсий там, э, там делали калоши, мечи, знаешь, А, мечи там можно найти, да? Ну, мечи старые там можно найти. Меща резиновые. Нет, мечи я не знаю, старые есть, там нет. У меня, друзья, работали в магазине, я там, А, то есть там никого не пускают? пускали. Потом нет. Там была просто заброшка. жители А, ну то есть сейчас можно залезть туда? Можно было за то время назад. Сейчас я даже еду, не знаю. Сейчас просто заброшки А, ну просто заброшки там была? Ну, она живописная такая, там если есть желание да, с пуском там, наверное, там, там можно. Там снимали, кстати, фильм, по-моему, «Селенинград». А, да-да-да. Я Но. просто туда хочу сходить, посмотреть там. Это, вот так по каналу, по, -по, -по А, каналы каналу там красное здание такое, да? Будет цепочек красных зданий, целый берег красных зданий. так, так конца 19 века заводской рост. А, это вон там, да? Да, вот там понятно он там ребят там далеко. ставьте лайки подписки э, я-то блогер просто вот ну, я понимаю, да. ну удачи ну, вам ну, удачи да да, да. <музыка> <музыка> вот ребят рассказали чуть-чуть о красном треугольнике у него даже друзья там работали офигенно да и в общем вот и он поехал, удачи этому деду, дедули э, спортсмену дедули, удачи. И в общем, вот такая местность, он сказал на водном канале, он в ту сторону идти. Ребят, я у него еще и не спросил, типа, там, можно одному вообще сейчас залезть? Или только с командой? Вот что я у него не спросил комментах, кстати, напишите, если вы знаете И будет весело В общем, на канале Заброшки, йоу Бункера и так далее, ребят И, ребят, в общем Завтра сходим на красный треугольник Вот э, дядя рассказал историю о красном треугольнике Точнее, дедушка старенький и завтра я на него сходим. Всем пока, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписки и комментируйте видео. Мои видео самые лучшие и крутые. Ставьте лайки на них и подпишитесь на меня. Всем пока.